Всем привет! Мы представляем школу номер два и хотим вам продемонстрировать и показать корейские костюмы. Сегодня традиционный национальный костюм считается незаменимым символом Карелии. История карельского народного костюма насчитывает многие столетия. С давних пор повелось, что каждая хорошая хозяйка должна была обладать определенным навыком рукоделия. Шитье качество качества вышивка и вязания. Материалами для изготовления традиционной карельской одежды служили домашний номерной холст и домотканная ткань. Из конопли, лед и коноплю крестьяне выращивают территории корелии. А мы сели, сеян, а мы сели приговаривали, щепотами приколачивали, Ты удайся, удайся ее, ты удайся, мой белый кужалек, омы а валивали, о а мывали, приговаривали, щепотами приколачивали, а мы пали. Баталий, прикол, отшивай, мляйся, удайся, летуй, мляйся, век, Для краски домашних тканей как натуральные, природные красители. Луковую шелуху, сок ягод коры ивы и аки. Саженцы и там попутные красители. Амелиновые красители и интик. В конце XX века у народов Карелии имелось два основных комплекса женской натильной одежды. Комплекс из рубахи и сарафаны и комплекс из рубахи и юбки. Общим элементом обоих комплекса была рубаха. Рубаха является основным элементом традиционного костюма. Долгим зимним вечером, вечерами корейские женщины традиционно э, шили рубахи из ткани собственного изготовления, украшая ручной вышивкой. Старинная корейская вышивка выполнялась чаще всего одним цветом. В ранние времена красными нитками на белом хвосте, позднее белыми на красных фабричной ткани кумачи. Наиболее распространенные применяемые швы двухсторонний, набор, крест, тамбурный. С типом покроя повседневной женской рубахи на территории Карелии была уникальная рубаха, шитая целиком из домашнего дневного холста. Позднее ее сменила рубаха из двух частей – рукавов или лифт. Шилась из покупной красивой ткани Говорили, подарить на рукава с рубахи по-прежнему шили только из холста Украшая подол вышивкой, которая служила оберегами в основу народного женского костюма по всей Карелии лег русский сарафан, но наряды разных уездов отличались друг от друга. По наряду всегда можно было отличить поморку от беломорской карелки, а куда жанку от жительницы за Онежье. В источниках первые упоминания о сарафане в качестве одежды относится к XVI веку. Носили его и русские, и карельские, и вепские девушки. Для корейской женской одежды комплекс рубаха с сарафаном не является исконным. Он воспринят карелами от русских. Отличие карельских сарафанов в том, что у него узкие лямки вместе с маленькой спиночкой, лягушкой. Сарафан не всегда подпоясывали поясом. Иногда пояс повязывался поверх рубашки под сарафаном. У девушки было около 15-20 сарафанов. Праздничные сарафаны шились из дорогих красивых тканей. Парчи, плотновок, шелка, полушерсти. Женские праздничные наряды берегли, аккуратно хранили. В дорогом сарафане лишний раз боялись на скамейку. Дополнением к женскому и девичью костюму служил головной убор Девушки носили длинные волосы, заплетенные в одну косу На голову надевали ленту, повязку, а сверху платок Замужние девушки, женщины, убирали волосы под повойник или сороку Мягкую шапочку из яркой ткани Надевание повойника, так же как заплетение двух кос, совершалось во время свадебного обряда Почти всегда дополнением к женскому костюму Служили ожерелье, бусы, серьги Шейными украшениями служили бусы Которые надевались в праздники Традиционные украшения Выполнены больш большей частью из бисера Более состоятельные женщины и девушки Носили бусы из речного жемчуга Одно из любых карельских украшений. Это серьги-бабочки. В конце 19 века, когда жемчуг стал большой редкостью, крестьяне начали использовать для изготовления подобных сережек бисер. Создавая элементы одежды, человек вкладывает в них, в них любовь, заботу, жизненную мудрость. В народной одежде жителей Карелии можно увидеть финское или русское влияние. Во все времена народный костюм рассматривался как эталон красоты. По нему судили о мастерстве и вкусе их владелицы. Поэтому каждый мастерица вкладывал в изготовление часть своей души и творчества.